Вчера ко мне попал вот такой электролизный газогенератор Лига-31. Привезли мне его в ремонт. Ну, так сказать, как в последнюю инстанцию. У нас есть предприятие, которое обслуживает такие аппараты, которые производят ремонт. Ну, так вот, это предприятие отказалось брать в ремонт данный газогенератор отказались по той причине что по их мнению этот газогенератор уже свое отжил запчастей для него уже не делают восстановить его невозможно ну в общем они просто отказались брать этот газогенератор в ремонт я же не стал отказываться от этой прекрасной возможности мне всегда было интересно посмотреть, как устроены газогенераторы других производителей. 31-я лига ко мне попала впервые. Сегодня я буду разбирать этот газогенератор. Мне хочется посмотреть, в чем же причина его поломки. Владелец этого устройства он сказал, что при включении в розетку электропитания, сыпятся искры, в общем, что-то там неладное. Происходят вот эти все процессы только тогда, когда подается нагрузка на электролизер. До, так сказать, до совершения увеличения нагрузки газогенератор ведет себя адекватно, вращаются вентиляторы. Ну, естественно, газ не производится. Как только мы даем на него нагрузку, и я это вчера проверил, да, действительно, в нем что-то искрит. И даже через вентиляторные решетки это хорошо заметно. В общем, сейчас я буду разбирать этот, этот газогенератор и попытаемся разобраться, что же с ним произошло, что, за, что же с ним случилось. Вот, газогенератор 2003 года выпуска, максимальная потребляемая мощность 2,2 киловатта. Очень напоминает устройство 0,2 лиги, но я тут посмотрел через решеточки несколько. Есть некоторые отличия, вот эти отличия мы сейчас и будем выявлять. Прежде чем приступить к разборке этого газогенератора, нам необходимо слить из него все содержимое. Кстати, чем мне очень не нравятся газогенераторы серии Лига, это способом их заправки и слива электролита. Кто это придумал, я не знаю, но это просто ужасная процедура, особенно что касается слива. Для того, чтобы освободить э, электролизер от электролита, необходимо выкрутить вот, этот, вот эту пробку. В данном случае сделать руками это проблематично. Приходится использовать вот такие плоскогубцы. После чего необходимо опрокинуть газогенератор для того, чтобы слить из него все содержимое. Как я уже говорил, процедура просто ужасная, неудобная, но другого способа опорожнить этот электролизер, к сожалению, нет. Ну вот, процедура слива электролита завершена. Вот такая жижа была внутри электролизера. Если бы в этом газогенераторе был какой-то сливной кран, при помощи которого можно было бы периодически сливать часть электролита и Смотреть на его состояние, на предмет окрашивания в какие-то цвета, так как изменение цвета электролита это первый признак некорректной работы газогенератора. Изменение цвета электролита вот до такого состояния говорит о том, что пластины электролизера разлагались, что газогенератор сильно перегревался, либо в качестве добавочной воды использовалась не дистиллированная вода, не деминерализованная вода, а с скоплениями минералов и, возможно, железа, либо еще чего-то. Варианты окрашивания электролита могут быть разные, вернее, причины окрашивания электролита могут быть различными, но в любом случае, если бы пользователь мог иметь возможность периодически сливать электролит на протяжении периода эксплуатации газогенератора он мог бы отслеживать состояние и предотвращать возможные появление возможных серьезных поломок газогенератора. Но так как производитель не предусмотрел нормальный слив электролита из этих газогенераторов, это касается и лиги 02 и лиги 31. Вы уже видели, да, как сливается электролит, извиняюсь за выражение, это делается через задницу. Соответственно, пользователь не заморачивается и не утруждает себя тем, чтобы слить, проверить изменение цвета электролита. И он работает до последнего, пока электролит не превращается вот в такую жижу, чего допускать нельзя. Ну, теперь мы... Слив электролит, теперь мы имеем возможность разобрать корпус газогенератора и посмотреть, что же там творится сейчас внутри. Для того, чтобы вскрыть корпус газогенератора, необходимо открутить 4 самореза, находящиеся по периметру крышки поддона устройства. После чего мы сможем добраться до внутренних деталей газогенератора. Итак, приступим. Так, крышку поддона мы сняли, убираем ее в стороночку и смотрим, что у нас тут творится внутри. Итак, что мы видим? Вот он непосредственно сам электролизер, набор пластин, которые удерживаются жестким, относительно жестким корпусом никаких других фиксирующих деталей, я имею в виду стяжных шпилек или еще чего-то здесь нету электролизер просто сжимается либо струбциной либо каким-то устройством наподобие пресса и вставляется в корпус раму корпус самого газогенератора. Все достаточно банально и просто. Итак, сейчас я отнесу электролизер на пресс, где мы его сожмем и попытаемся вынуть. Более детально осмотрев устройство, я заметил, что для того, чтобы высвободить электролизер, для того, чтобы вынуть его из корпуса газогенератора, нам необходимо удалить Некоторые детали. Вот одна фиксирующая деталь. И вторая. Их необходимо вынуть. Так как они удерживают дистанцию электролизера по отношению... Распределяя его положение по отношению к корпусу. Ну а теперь на пресс Так, ну что, вот мы установили электролизер Вернее газогенератор установили в пресс Предварительно немножко сжав его Чтобы зафиксировать корпус, чтобы он не упал Внизу я подставил вот такой брусочек деревянный Который помещается ровненько в окошко В задней части газогенератора а в верхней части я тоже использовал деревянный брусочек так как вот это у нас э, прозрачная плита, это оргстекло. Оно достаточно крепкое, но при превышении допустимого давления оно может с легкостью лопнуть. Поэтому лучше использовать э, мягкие материалы, мягкие проставочки для того, чтобы не натворить беды. Итак, для продолжения извлечения электролизера из корпуса газогенератора нам необходимо убрать контактные провода которые подают питание к пластинам электролизера. В моем случае я их буду просто разрезать, а после проведения ремонта концы разрезанного провода я соединю вот таким очень удобным коннектором. Этот коннектор способен выдержать нагрузку до 32 ампер. В моем случае это будет очень-очень удобно. Все, провода мы разрезали и теперь можем приступить к процессу выемки электролизера из корпуса газогенератора. Так, Для этого нам, как я уже говорил, необходимо сжать электролизер и достать его из корпуса, вернее, снять корпус с электролизера. Да, ребят, ну и так как я впервые разбираю Лигу 31, я не учел того, что нам необходимо будет для выемки электролизера достать плату управления и обрезать, либо отпаять три провода. Белый, синий и желтый. Эти провода ведут к электролизеру для подключения различных датчиков. Они останутся на электролизере. Оплата а уйдет у нас вместе с корпусом. Итак, теперь мы можем вынуть корпус электролизера, оставив сам электролизер непосредственно зажатым в прессе. Вот он весь процесс выемки электролизера из корпуса. А сразу скажу, что устройство газогенератора Лига-31 в отличие от Лиги-02 гораздо сложнее, на первый взгляд, гораздо сложнее и, так сказать, в его устройстве гораздо больше деталей, чем в Лиге-02. у нас два дня с момента разбора полетов с вот этим газогенератором, в общем чудеса в решете, но нет ничего неремонтируемого и в данном случае этот газогенератор мною был полностью восстановлен. Значит, первое на что я обратил внимание при разборе при вскрытии его корпуса я обратил внимание на состояние платы электрической платы, электронной платы состояние платы было просто ужасное в общем все что я смог в чем я смог разобраться все я починил, я восстановил множество дорожек восстановил те моменты которые мне описывал владелец аппарата что говоря о том что при включении в розетку в нем происходили какие-то сыпались, в общем, из него искры. Да, это так. Я тоже, когда включил в розетку, там что-то искрило, трещало. Все это как раз вот происходило на управляющей плате. Все это мною было восстановлено. Сейчас система управления, оригинальная система управления в рабочем состоянии. Ничего не трещит, ничего не искрит. Все работает здорово. Но вследствие... Предыдущих ремонтов, ну, я так подозреваю, что именно по этой причине вышли из строя такие устройства, как э, система безопасности. Не работала система отключения питания при превышении допустимого порога значения по давлению. То есть в случае передавливания шланга, электролизер просто бы выдавил либо прокладки, либо где-нибудь лопнул шланг. Кстати, обратите внимание, шланг я тоже заменил на силиконовый, родной, черного цвета, который был здесь при перегибе, он просто показывал миллионы трещин, то есть в любой момент он мог рвануть, и, соответственно, это могло, могло в процессе работе, работы спровоцировать обратный хлопок. Вот, в общем, шланги были заменены, система отключения питания по превышению давления была мною восстановлена. Оригинальная система, оригинальная электронная часть в этом смысле уже не работоспособна была, я не смог ее восстановить. Я полностью установил свою систему, которая теперь работает независимо от штатной электроники данного аппарата в качестве датчика давления в оригинале был использован вот такой автомобильный датчик давления масла ну что могу сказать, этому аппарату уже 16 лет и если этот датчик работал все эти 16 лет это конечно же здорово но ранее я тоже использовал подобные датчики в своих, при изготовлении своих газогенераторов. Как показывала практика, такие датчики служили не более года. Они всегда выходили из строя преждевременно. Скорее всего, что и этот датчик уже менялся неоднократно. Этот датчик я, как вы можете увидеть, я его выбросил, вынул и вместо него я использовал специальный датчик, который Служит именно для этих целей. Вот. Я установил вот такой датчик давления. Он регулируемый в диапазоне от 0,2 атмосферы до, до 1,2 атмосферы. Далее. Сейчас все восстановлено. Система отключения Питание при снижении уровня электролита, опять же, выполнено мною полностью с нуля. Она никак не завязана с, со штатной электроникой управляющей платы этого газогенератора. В общем, система безопасности теперь здесь стоит вся новая и она работает в обособленном режиме, не имея никакого отношения к управляющей плате. Что бы ни случилось с этой платой, система управления газогенератором всегда сработает. Ну а теперь осталось только продемонстрировать, как работает аппарат после проведения ремонта. горелочка прекрасно работает смеситель штатный смеситель также отрабатывает с новыми шлангами прекрасно кстати с новыми более эластичными силиконовыми шлангами система смесителя работает более плавно, более мягко ее теперь очень удобно настраивать при использовании старых шлангов черного цвета более жестких а, при том что резина этих шлангов уже а, давно свое отжила она стала просто деревянной и а, смеситель практически с, э, смесителем невозможно было практически управлять из-за жесткости шлангов так как вот это колесо оно перекрывает одновременно перекрывая один шланг открывает э, подачу газа на другой шланг и наоборот при использовании более эластичных шлангов такая система работает более плавно и очень мягко управлять ею гораздо удобнее чем это было ранее так ну а теперь я погашу пламя и перекрою выход газа не отключая производительность газогенератора и вы сможете увидеть, как срабатывает система безопасности отключения газогенератора по превышению установленного давления. Вот я перегибаю шланг, тушу горелку и держу, удерживая. Мы смотрим на газогенератор. Как вы можете увидеть, газогенератор автоматически отключился. Открывая расход газа. Газогенератор автоматически включается и возобновляет свою работу. Повторю. Выключаю. Газогенератор автоматически отключается. Скажу несколько слов о приготовлении электролита для использования в газогенераторах Лига-02 и Лига-31. В случае с газогенератором Лига-02 вам необходимо использовать 1,5 литра дистиллированной воды. В этих полутора литрах воды вам необходимо растворить 150 граммов сухой щелочи гидроксида калия. В случае с газогенератором Лига-31 концентрация Щелочного раствора значительно выше. Заправочная емкость этого электролизера не превышает 1 литр. На 1 литр дистиллированной воды вам необходимо растворить 350 граммов сухой щелочи гидроксида калия. Концентрация электролита в газогенераторе Лига-31 значительно выше, чем в газогенераторе Лига-02. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду завершать свое видео. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии под видео. Пожалуйста, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И заходите на наш канал почаще. Вы увидите еще много и много интересного. Всем пока!